Всем привет! С вами подкаст «Голубь Галилея», созданный московским обществом скептиков. А передачу сегодня ведут Дмитрий Балиев, Катя Зверева привет, и Сергей Мирошниченко. Привет! А И первый вопрос у меня к моим элитарным друзьям по обществу скептиков. Расскажите, что же было на премии Гарри Гудини, которая пошла в декабре? Надо сказать, на закрытом мероприятии премии Гарри Гуди. Ну, в общем, это была первая премия, на которой я присутствовал. И, надо сказать, там было довольно-таки скучновато, я бы сказал. Ну, мне показалось, что в этот раз мероприятие было менее интересным, что ли. Ну, или вернее, мне участники показались менее интересными, потому что они особо не контактировали с такими, как я, которые просто как гости пришли. Потому что предыдущие экстрасенсы были более общительными, они нам рассказывали про свой дар, откуда он пришел, как развивался, там, отвечали на всякие наши вопросы, пытались как-то вот по-человечески объяснить, почему у них не получилось. То есть они и в интервью это говорили, а потом с нами общались в кулуарах за чаем. вот. А эти экстрасенсы, они как бы не шли на контакт особо, поэтому... Ну, не знаю, это, наверное, была бы самая интересная часть. Мне просто кажется, они прошли за миллионом рублей, не за общением со скепсиками. Ну, почему? Предыдущие тоже пришли вроде как за миллионом, но все таки они... Ну, не знаю, мне просто предыдущие показались прям более искренними такими, потому что они прям вот смотришь на людей и видишь, что они искренне вот верят в свой талант, что вот им прям вот... То есть и они объяснили там, предыдущие объясняли, я помню, болезнью, Алексей сказал, что вот он болен, поэтому у него не получилось пройти эксперимент. А Инна, она объяснила тем, что она очень сильно нервничала, то чувствовала себя как на экзамене в институте, И то есть это было настолько волнительно, что она не могла сосредоточиться. Вот. А вот как эти объясняли, я, если честно, даже не знаю, не уловила, я прослушала что ли, вот почему у них не вышло. Единственное, я слышала, что одна из участниц пожаловалась на то, что ей времени не хватило правда она пожаловалась на это не перед экспериментом, а уже в конце, то есть когда у нее не получилось ничего, она сказала, что вот времени было очень мало. Не, ну они же по идее изначально согласовываются. Да, конечно, с ними да, они согласовывают и они прошли неслепое тестирование, то есть на неслепом тестировании их было все хорошо, они сказали, что они видят людей на фотографии, все работает, все нормально. Вот. Да. Ну у них будет еще один шанс, потому что как Впоследствии оказалось, регламент был немножко нарушен этого эксперимента, и в конце там, нужно было проверить, что в конвертах есть только одна фотография, больше ничего. Вот это сделано было, не было. Вот. И, но зато экстрасенсам дали две недели на подумать. Если они хотят, они могут написать организаторам и попросить о повторном проведении эксперимента. В этом случае им, конечно, пойдут навстречу, даже за бесплатно с проживанием в Москве обеспечат. Вот там еще пришла женщина, кто утверждала, что она шаманка потомственная. Вот и она очень себя уверенно так чувствовала, говорила, что вот вы скептики, вы в это не верите, а это и существует. А какие ваши доказательства? Вы ну. Спросили? Ну, нет, она, в общем-то, не, не рассказывала, какой именно у нее дар, она только сказала, что вот сейчас она пришла посмотреть, может быть, подаст заявку, в следующем испытании будет участвовать. Ну, вот в следующем испытании проверим, насколько она потомственная. Я, кстати, когда был на этом испытании, я поймал себя на мысли, что вот если вот кто-то угадает, я порадуюсь. Ну, вот, ну, вот прошлый раз... Люди старались же все-таки. прошлый раз, вот когда было как-то все поживее и более, не знаю, более мило и дружелюбно, что ли. И экстрасенсы были более такие приветливые. Там прям за них все болели. Вот прям сидели мы в зале и такие «давай, давай!» Там Алексея, по-моему, звали, он один раз угадал. Все такие у прям Прям сидишь, думаешь, блин, сидят такие скептики, которые пришли с презрением смотреть на экстрасенсов, но все так искренне радуются что он, тому, что человек угадал. Так, Кать, напомни, а что, какую способность проверяли в прошлый раз? прошлый раз за ширмами сидели... А, по 4... АУ, они должны были определить, да, там, девушка типа... или мужчина. Они должны были найти одного мужчину среди пяти, по-моему, человек. Вот. Ну, просто, насколько я понимаю, там сами эксперименты подготавливаются таким образом, чтобы чисто на удачу было там, ну, практически нереально угадать. Ну, да. И, как я понимаю, пока что, ну, то есть все результаты как раз укладываются там что-то, то, что должно случиться по мотожиданию. Ну вот. вот максимум, насколько я понимаю, из всего угаданного, это вот на последнем испытании угадали две, ну, двух человек на фотографии из 12. А. Ну да. А, ну хотя на прошлом был один из... из пяти. Хотя я не помню, сколько там проходили тестов, потому что они же их прекращают в какой-то момент. То есть, например они должны были угадывать, сколько там надо было из 12, 6 минимум, да, правильно? Да, 6 да, фотографий. 6. Угу. Ну и то есть, и, и они досрочно очень часто прекращают эксперимент, потому что они не угадывают, не угадывают, и как бы попытки заканчиваются. Ну да, то есть получается, что в принципе они могли бы угадать, допустим, не двух, а трех из 12. Да. Но заведомо не угадали бы 6. Ну да, выходит да. так. Вот, но в этот раз же проверили потом уже. После того, как все э, как бы экстрасенсы, сказав о своих вот предположениях, все это было записано, и только потом все эти перевернули фотографии. То есть как бы все, все, ну не знаю, никого досрочно по дизайну вот этого эксперимента снять было нельзя. Нет, если они снимали их в конце, да, это совсем другой эксперимент получается. Нет, то есть там они... Получалось так, они... Одна женщина смотрит на эти 12 фотографий, говорит, вот это... Первый такой-то, второй такой-то, третий такой-то. Записывает результат на доске. Потом заходит вторая, тоже смотрит, говорит свой результат. Тоже записывает на доске в табличку. Потом третья также. А потом все, все фотографии переворачивают и сравнивают с таблицей. Есть совпадений и нет. А я могу рассказать, как я себя почувствовал на минутку экстрасенсом летом. Вот. И как? Это мы были на Geek-пикнике, там как раз был вот этот стенд премии Гарри Гудини, и каждый желающий мог себя почувствовать вроде лозоходца. У них были специальные вот эти рамки металлические, и с их помощью можно было, например, найти воду. Я тоже участвовал в этом эксперименте. Вот, я так подумал, ну пойду вот я сейчас с этой рамкой, ничего она у меня не покажет, потому что я скептик. А когда вот я проходил мимо дерева, под которым стояла бутылка с водой, рамка вдруг повернулась. Как бы вот совершенно не по моей воле. Так что мозг наш может себя очень даже успешно дурачить. Ну вот так скептиков лишается своих адептов. Ну почему? Я же понял, что как бы это все идиомоторные акты которые просто как-то не осознаю, вот и все, никакого дорога у меня нету. Вот, на самом деле, после это твои глаза увидели воду, мозг это обработал и не сообщив твоему сознанию, сам повернул эту рамочку. Ну, типа того. Еще возвращаясь к премии Гарри Гудине, я вот хоть на премии не присутствовал, но уже смотрел репортаж Мишелидина Лидина оттуда. И мне показалось очень интересным, что вот когда экстрасенсов спрашивали вот как вы думаете, сколько вы фотографий, соответственно, правильно, там, ну, не угадали, а, соответственно, там, выбрали? И вот по регламенту им нужно было выбрать 6 фотографий для того, чтобы пройти. И вот они все говорили там, ну, типа 5 или 6, но ну, там, по-моему, одна говорила, что да, да, абсолютно там случайно, да? Вот да, пос... интересно... последняя вот, экстрасенс. ага. Вот, мне просто очень интересно именно такое совпадение, что они как бы говорили что-то близко к проходному минимуму, хотя мне кажется по логике, что если ты экстрасенсы действительно веришь в свои способности, они должны были сказать, да я все как бы правильно назвал. То есть такой довольно интересный момент. Ну да, то есть это же не... Они же видели не призраков, не какие-то сверхъестественные сущности, а просто им надо было фактически это увидеть ну обратную сторону фотографии, ну, точнее, вернее, правильную сторону фотографии, закрытую просто листом. Причем, как я понимаю, это еще в какой-то степени был простой эксперимент, потому что у них изначально было известны люди, которые на этих фотографиях. Да, именно. Да. То есть, да, они сначала изучили все фотографии, я а, так понимаю, им надо было просто угадать, где кто. Ну, И да. все. То есть, блин, ну, очень странно, что их не смутил плохой результат. А теперь мы переходим к новостям из мира науки. А, я хотел рассказать про Первый случай применения технологии CRISPR-Cas у человека, но, наверное, надо сначала рассказать, что такое CRISPR вообще. Да, это было бы неплохо. Вот, это сокращение, которое означает короткие полиндромные повторы, регулярно расположенные группами. В общем, это такие своеобразные структуры, которые были выявлены в геномах прокариота и архей, и они связаны с защитой от вирусов. То есть они представляют собой палиндромные повторы, разделенные так называемыми спейсерами. А спейсеры, они комплементарные каким-то последовательностям вирусов. И, в общем, я, наверное, не буду все подробности рассказывать, как бы происходит распознавание вируса, и специальный биобелок КАС потом это дело разрезает и инактивирует его. Ну, то есть, по сути, это такой очень умный... Биологический нож, который позволяет резать вирусы, опознавая их по генетическим последовательностям. Да-да, вот вирусы, с которыми сталкивалась либо эта клетка, либо ее предшественницы. Вот. И в начале, э, они были описаны еще в конце 80-х годов, но ну, на них я особо не обращали внимания. Но потом было в 2012-2013 году показано, что можно такие последовательности создавать искусственно, то есть состоящие из белка кассы, вот, э, специфической РНК, вводите в клетки и не только бактерии, но и, и эукариод. И эта технология доста стала достаточно бурно развиваться. И даже в 2015 году китайские ученые сообщили о попытке редактировать кином эмбрионов человека с бета-талосемией. Но ну, правда, там были вы выбраны, по-моему, нежизнеспособные эмбрионы. У них это не очень получилось, поскольку у млекопитающих данная технология работала не совсем так вот четко, как у бактерий. Но уже в начале этого года американцы сообщили о похожих э, экспериментах, которые давали практически ноль ошибок. Вот, и теперь э, в октябре э, 2016 года стало известно, что было начато клиническое исследование в Китае, и уже одному пациенту с метастатическим немелкоклеточным раком легкого было проведено, вот, было проведено такое вот редактирование генома. То есть были взяты его лимфоциты, в них заблокируют с помощью этой технологии ген PD-1, связанный с ограничением иммунного ответа потом данные модифицированные лимфоциты размножили и перелили обратно больному считается что они должны более активно нападать на опухоль вот ну о каких-то результатах пока говорить рано потому что планируется набрать 10 пациентов и наблюдать за ними примерно полгода напомню что вот первая вот процедура была проведена в конце октября uh -huh. Ну, то есть получается, что как бы основной результат это будет то, что их смогут вылечить от этой формы рака? Или... А, я не думаю, что вылечить, я думаю, что существенно продлить жизнь. А. Но в, в принципе, как я понимаю, эту технологию можно будет, при, скажем так, успешном ее освоении использовать уже для редактирования генома взрослых организмов. Ну да, как бы тут уже и у взрослого человека пытались это редактировать. И, допустим, это позволит ныне живущим там людям допустим излечивать какие-то чисто генетические болезни или ну в общем да в общем это просто потрясающая технология вот также можно будет стать суперменом наверное и поднимать штангу 200 килограмм маленькому немощному ну кто кто Тодородику. его знает да шучу а вот просто показательные заголовки вот иностранной прессе вот это событие, начало клинических испытаний данной технологии сравнивают с запуском советского спутника, который как бы послужил началом гонки в космической отрасли между США тогда и СССР, а сейчас вот между США и Китаем будет такая гонка. В данной технологии CRISPR-Cas9, ну, скорее всего, результаты будут хорошие. Я думаю, это ускорит прогресс. В какой-то степени меня удивляет, что эту технологию не начали пытаться применять в каких-то военных целях для того, чтобы ну, как бы модифицировать солдат, делать их сильнее, как это было в некоторых научно-фантастических фильмах. Просто обычно такие технологии двигаются в военном деле быстрее, чем в медицине. Ну, может быть, просто нам не сообщают. Ученые скрывают. Да, ученые скрывают о том, что в США в зоне 51 уже давно э, тренируются полчища халков, вот, которые модифицированы с помощью этой технологии. И для того, чтобы экономически отбить это, они теперь пытаются ее применять в медицине. Вот. А в России будут поставлять модифицированные технологии, и всем э, нам будут вживлять такие гены, чтобы нас можно было отключить в случае войны. Как страшно жить, да. Вот, но на самом деле, и даже вот если брать конкретно вот это исследование предварительное, то неизвестно, как там все пойдет. Но теоретически это должно все быть хорошо, но может быть это окажется, например, менее рентабельным, чем существующая технология моноклональных антител, которая позволяет также блокировать тот же pd 1 белок но просто как я понимаю, что если технология CRISPR будет развита, то она, в принципе, универсальна для всех болезней, которые, во-первых, связаны с генетикой, а во-вторых, которые связаны, допустим, там, с вирусными заболеваниями или еще с какими-то заболеваниями, в которых участвуют так или иначе процессы, связанные с ДНК. Ну, это да, да, в общем, перспективы просто колоссальные. То есть, по сути, это такое некое более-менее универсальное решение, которое, если запрограммировать его соответствующим образом, позволит, очень большое разнообразие болезней можно сказать это будет первое первое антивирусное средство широкого спектра действия вот ты мне напомнил еще про одну новость которая прошла в конце декабря значит ученые из мид гарварда и еще одного института они предложили способ борьбы с спидом с развитием этой инфекции путем воздействия на гены человека то есть они показали, что у Т-лимфоцитов можно заблокировать 5 генов, которые связаны с проникновением вируса иммунодефицита человека в клетку и с дальнейшей передачей. То есть преимущество данной технологии в том, что как бы вот эти рецепторы, с которыми связывается вирус, они не мутируют, в отличие от самого вируса. Это достаточно интересно и хорошая новость для всех больных с а при этом, ну, я так понимаю, что если такая технология будет реализована, она в основном предотвратит новые заболевания или она позволит также вылечить людей, которые уже больны? Mm, я думаю, так и так. Но пока это даже не испытание, это просто они провели на культуре клеток, показали, что вот клетки с выключенными вот этими генами они в них вирус не размножается, если его вносят в культуру. Понятно, нет, но это, конечно... Это еще далеко до того, чтобы применять на людях или радоваться победе, потому что зачастую бывает, что то, что работает на клеточных культурах или мышах, никак не работает на людях. Но мне кажется, здесь еще одна проблема, которая возникнет: она возникнет с различными скажем так, проблемами этического рода: то, что поскольку все-таки это прямое вмешательство в геном то будет очень много людей, которые там будут протестовать, что мы не должны играть в богов, мы не должны вмешиваться там, в естественный ход событий. И... Да, и придётся летать в какую-нибудь Колумбию для того, чтобы делать себе такие операции, ну или как воздействие на организм, потому что, наверное, запретят в большей части стран. И это на самом деле печально. Ну и кроме того, как я понимаю, будут очень большие проблемы с экспериментами на людях, вот, потому что это тоже будет всякими комиссиями по этике очень активно блокироваться. Можно будет только надеяться на добровольцев, на таких как вот, знаете, этот российский программист, который согласился на пересадку голов, ну, на пересадку головы или на пересадку туловища, я уж не знаю, как правильно сказать. Ну насколько я помню, ну да, насколько я помню, он полностью перенести голову и спинной мозг, по-моему. Да, кажется, тело. так новое тело. Ну да. Что касается этики, вы меня напомнили про один случай, который был в этом году, когда был, было осуществлено искусственное оплодотворение с использованием материала трех родителей. И вот в Великобритании недавно подобные вмешательства были легализованы, ну там с оговоркой в исключительных случаях, но самое главное, что вот эту технологию применять можно. Вот когда там имеется, например, патология у матери митохондрий, Используют яйцеклетку еще одной женщины, которая, чтобы обеспечить здоровую цитоплазму. Ну да, это тоже очень интересная технология. Но мне кажется, да, она тоже будет иметь очень много проблем, с, скажем так, с этикой. Ну, в нашем вот мире. насколько я могу судить, пока с этикой все идет несколько лучше, чем ожидалось. То есть это не полное неприятие, а вот наоборот, как бы зеленый свет. Это, наверное, зависит все равно от страны, в которой это происходит, от консервативности страны и вообще общего настроя. Потому что, я думаю, в нашей стране с этим будут проблемы. О, да. Сразу вспоминаешь там Мизулинова, Милонова. Да. Нет, ну, например, мне кажется, в США тоже могут быть с такими вещами проблемы, потому что это тоже ведь очень религиозная страна, и там консерваторы, и вообще как религиозные люди имеют очень большое влияние на то, что происходит в стране. Ну, тем не менее, кожи там проводят, и как-то, по-моему, народ уже немножко к этому привык. Вот уже немножко привык, то есть все равно это да. через силу как бы проталкивали. Мне кажется, должен выступить какой-нибудь из российских сторонников теории заговора и что вот все это окно Вертона. А вот смотри, вот эти эксперименты, про которые ты рассказал, они пока разовые все. Ну, там, например, вот. Про CRISPR, на а, про CRISPR у них цель 10 пациентов набрать. Им планируется от одной до четырех таких процедур с введением измененных лимфоцитов. И, как я сказал, наблюдение полгода. А какой итог? Ну, вот что должно быть с людьми, как они поймут, что все вышло? Да, можно сравнить ожидаемую продолжительной жизни с той, которая вот у них будет. А, это ну, на 10 человеках, люд, на 10 людях, это же как бы, ну, мало ли что с ними может произойти. Нет, ну, мне кажется, а, ну, они... Да. Мо можно как бы в общих э, чертах понять, э, хорошо ли это, плохо ли, насколько это вообще приемлемо, выполнимо на, на человеке, не будет там у них рога отрастать, например, или ну, что-то. есть они пока могут понять, не станет ли хуже, и все. Да, но это фактически исследования первой фазы. Вот как вот бывает с той же химиотерапии, когда а, на, на людях еще не испытывался препарат, там набирают, например, человек 20 уже так и безнадежных, от которых исчерпаны возможности стандартной терапии и вот, предлагают им экспериментальное лечение, там, определяют максимальную дозу. Просто ну, это такое очень громкое, как я понимаю, событие в мире науки, и мне просто, когда я предварительно... Читала об этом, вспомнилась скандал, который был два года, по-моему, назад с японскими исследователями, которые якобы вырастили дешевые стволовые клетки, а потом оказалось, что там был подлог, что-то не очень чистый эксперимент был. И один из участников этого проекта покончил жизнь самоубийством, остальных уволили, И вот. Мне вот интересно, не может ли быть такого? И в связи с этим меня скорее интересует вопрос, зачем вообще ученые пытаются подделывать свои эксперименты? Вот как вам кажется? Просто, например, если это не ученый, а какой-то шарлатан, он сделал свой чудо прибор и пошел его продавать простым людям, которые не умеют проверять, работает штука или нет, которых очень легко обмануть, их очень легко купить, обдурить, вот. А когда ученый совершает подлог, он же должен понимать, что перед тем, как его открытие реально признают, его эксперимент должны повторить другие люди. И эти другие люди, они же не... Они будут его повторять, не зная о том, что был какой-то подлог. То есть таким образом раскрыть обман-то достаточно просто, как я понимаю, вот что толкает ученых обманывать своих коллег, если все равно в итоге их раскроют. И будет конец карьере, конец всему там. Ну, в данном случае, вроде бы, нет причин говорить о подлоге, по крайней мере, пока. Нет, я говорю вот именно про этот японский эксперимент, про плюрипатентные клетки. Я не знаю. Насколько по я понимаю, что там Эксперимента, было... вот, ну, не знаю, может быть, кто-то жаждет славы. Да, но слава, она же очень быстро закончится, потому что это же... То есть для того, чтобы совершить открытие, сейчас в наше время недостаточно провести один эксперимент и выйти с ним со статьей в Нейче. Статью могут отозвать, ученых могут выгнать, вот как поступили. Там, по-моему, даже их пытались засудить и какое-то наказание к ним применить, потому что считали, что они, то есть это сделали злонамеренно, а не случайно. Mm. У вас нет никаких версий. Вот зачем они это делают? Ну, например, все помнят Сиролини и Ермакову, а, а кто помнит обычных ученых, которые продвигали ГМО? Ну, блин, мне вот кажется, что эти люди уже как-то совсем, хотя не знаю, блин, нет, не знаю. Нет, ну мне, во-первых, частично кажется, что все же эм, в этом частично виновата сама по себе сейчас система, которая, э, ну во всяком случае, допустим, в России очень часто там есть, занимаешься какой-то наукой, ты должен делать какое-то количество публикаций в единицу времени. От этого там условно зависит, получишь ты грант на работу или не получишь грант, ну и по сути там твое благосостояние от этого зависит. Возможно, они как бы проделали какие-то эксперименты, у них были какие-то основания полагать, что все получится, но они там не успевали, допустим, в сроки и решили, что давайте мы там слегка подделаем, вот, а потом доделаем уже по-нормальному, все будет хорошо. И прочитались, например. Чисто в ну, просто в расчете на то, чтобы там, успеть вот по плану там. Я читала грант. про. А, ну, в одной из статей я читала, что вот ученая, которую зовут Харука Абаката, которая была одной из участниц этого эксперимента, то есть, как я понимаю, обвинили во всем именно ее, что остальные не были задействованы в подлоге, а что вот это именно была ее вина целиком и полностью. То есть, получается, тут дело-то не в том, что не успевали. Я так понимаю. Ну, если это правда, вот как было написано в статье, то получается, то она всех зачем-то обманула и потом еще, как я понимаю, долго пыталась доказать, что ее эксперимент корректен на самом деле, а вы зря на ней... Ну, то есть, что все обвинения неправдивы, неправомерны, что вот она очень долго пыталась отстаивать свою правоту каким-то образом. Нет, но опять же, мы здесь не можем как бы исключать того, что человеком может просто быть какие-то проблемы, скажем так, немножко с головой, то есть у нее там были какие-то иллюзии на этот счет. Ну или, в принципе, также нельзя исключать, что, возможно, у нее была какая-то там обида на исследовательскую группу, у нее по каким-то причинам было там желание их подставить. Но она же подставила, по-моему, больше всего себя, потому что она как бы и на слуху ее имя гораздо больше, чем других. Ну, и, то есть, ее и... Я просто, не знаю, на самом деле, какая... не очень хорошо знаю подробности этого конкретного инцидента, поэтому... Мне просто хотелось интересно послушать вашей версии: зачем ученым в такой суровой среде пытаться кого-то обмануть, если, ну, шансы. Это, это почти то же самое, как идти на премию Гудини, чтобы обманывать. Причем плохо готовиться к этому. Кстати, если вот ты идешь и. Я отчасти понимаю людей, которые кого-то хотят обмануть, потому что если ты удачно обманываешь окружающих, это очень приятно. Это я по себе знаю, когда я начал показывать карточные фокусы, они стали получаться. Это прям... Вот. Ну, это какая-то прям сиюминутная такая слава, что ты... Вдруг ты попал в нэйчи, это было чуть ли не открытием года, эти стволовые клетки дешевые, а потом пуд и вся твоя жизнь рушится просто вот одним мигом. Ну, вот может быть человек настолько упоротый, что ему вот э, сиюминутная вот эта ближайшая награда гораздо важнее, чем, э, возможно, там неприятие научным сообществом, которое наступит только через год. Ну да. Ну, в принципе. Но мне кажется, там некоторые люди могут так, так же это делать именно для того, чтобы да, там, получить публикацию в каком-то престижном журнале, который они не смогли бы получить там своими обычными исследованиями. То есть они надеются на то, что их просто пронесет вот так. Ну просто ну, вот, да. например, это исследование, это же это просто прорывная вещь могла бы быть, если бы на самом деле они смогли э, с клетки получать вот там, по-моему капли крови смешивают с какими-то кислотами, воздействуют на них теплом и еще чем-то. Ну, то есть вот такая очень дешевая технология получения стволовых клеток. Ладно, одно дело, когда ты пишешь статьи, которые никому не нужны, в общем-то, знаете, в каком-то вестнике. Или даже, может быть, в более пафосном журнале, да. Да, просто ради галочки, ради индекса. А тут-то ты вот делаешь то, о чем будет говорить весь мир. Ну, вот, он будет про тебя говорить какое-то время. Какая разница, как? Да, Главное когда говорить. говорится, Это самое, чёрный пиар, тоже пиар. Хотя, кстати, да, было бы круто, если бы ее взяли в какой-нибудь, не знаю, странный, сомнительный институт. По-моему, так было с какими-то учеными, которые хотели мамонтов возрождать. Тоже азиатские, корейские, что ли, ученые. То есть они пытались, по-моему, возродить... По-моему, они хотели клонировать мамонтов... Начать их вот выращивать, у них ни черта не получилось. Их тоже там критиковало научное сообщество, отзывало там их статьи. Но они, насколько я понимаю, нашли соратников в России, по-моему. И вот у них какие-то планы. Я где-то полгода назад читала на то, чтобы в России заниматься этим делом. У нас же есть там мамонты в Якутии. А вообще. Ну, вернее, я неправильно сказала, не мамонты в Якутии, а вот где-то замороженные там вот останки. А теоретически это вообще вещь возможно клонировать у мамонта? Ну, как я понимаю, если ты где-то достанешь их, скажем так, половые клетки в нормальном состоянии, или сможешь их как-то восстановить с помощью генетики и обеспечить условия, при которых будет ну, развиваться плод, то, в принципе, почему нет? Я, я к тому, насколько хорошо сохраняется ДНК, вот в таких условиях вечной мерзлотеешь там находит, ну, ну, по меньшей мере, определяют там, что они кушали, там, какие у них были паразиты тогда. Нет, ну, как я понимаю, в принципе, не очень хорошо сохраняются, но, но как бы есть условия, при которых может дожить. Ну, кроме того, как я понимаю, если там брать много разных частей, там в которых что-то осталось нетронутым, то, возможно, можно как-то восстановить изначальную последовательность. Я думаю, их там интересует не восстановление, там кого-то конкретного мамонта, а в принципе кого-то, кого можно было бы отнести. Вот я тут нашла про этого ученого, которого зовут Хван Усук. Мне кажется, мы даже не про него в подкасте рассказывали, в скептике давным-давно. Он, оказывается, не мамонтов изначально пытался клонировать, а он у себя в институте занимался клонированием собак. И еще он пытался, точнее, якобы клонировал человеческие клетки. И вот как раз фальсификацию этих Научных данных его обвиняли в том, что он всем рассказывал, что он смог, а на самом деле оказалось, что там был вот целиком и полностью подлог, обман и вот это вот все там фотографии он, по-моему, подделывал и так далее. И вот и при этом, несмотря на это, его позвали в Россию, потому что в России очень хотят клонировать мамонта. Это еще, конечно, интересный вопрос, а зачем клонировать мамонта? кроме Потому что мы можем. Да вот я хотел сказать, что чтобы было. Да. Так, Абрамович выходит утром, у него по, по дворику гуляет мама. Можно похвастаться гостям. Ну вот. Плавно, переходя, так скажем, от темы с подлогами ученых, я хотел бы поговорить о такой, наверное, относительно близкой к этому близкому к этому вопросу. Вот я, я работаю в среде, которая, ну, по сути, связана с наукой, вот, с прикладной. И меня, например, очень сильно удивило то, что вокруг меня довольно много людей с хорошим образованием, там, кандидаты наук, доктора наук, ну, снова физико-математических. И при этом достаточно многие люди верят в различные такие вещи, как, например, страшилки про ГМО. Там многие лечатся гомеопатией, там, из тех, кого я вижу на работе. И как-то вот меня это несколько удивляло, как так соотносится, что человек с таким хорошим образованием может как бы верить в такие псевдонаучные вещи. И вот э, я недавно набрал. А. А, можно задать уточняющий вопрос. Да. А тебе не приходила в голову, что, допустим, вот идея э, той же гомеопатии, она интуитивно понятна, поэтому она легко вот как мем такой запоминается и воспроизводится? А вот там какие-то естественно-научные идеи их ну, нужно так с трудом переваривать. Не знаю, мне вот идея гомеопатии, что ты лечишься тем, чего нет в лекарстве, мне она кажется очень неинтуитивной. Ну, ну вот именно конкретно гомеопатии. Нет, ну вообще, на самом деле, мне кажется, что чуть-чуть идея гомеопатии в какой-то степени похожа на вакцину, потому что изначально же у них идея найти возбудителей и потом в малых дозах его подавать, как бы она... Очень так с виду похоже на вакцинацию, что мы даем каких то ослабленные там. Да, только на самом-то деле в гомеопатии ничего не дают, кроме сахарных шариков там. Но... А сами гомеопаты говорят, нет, ничего подобного, мы даем. У нас такие вот специальные разведения, там память, воды и все такое. Мы же стряхиваем каждый раз, когда делаем там с 30 например. Нет, ну во-первых, те люди, которые, ну, во всем из тех, кого я видел реально принимающих гомеопатии, как-то, по-моему, никто из них не задумывается о степени разведения. вот. На не... самом деле, вот я когда спорила по поводу отсылок с людьми, они, у них, да, мой любимый аргумент, но ну, мне же помогает, ты им объясняешь, что там не может быть никакого действующего вещества, там космическое разведение, там вообще... Вероятность того, что там хотя бы одна молекула есть из этой утки, крайне мала. Они все равно говорят: ну, наверное, ну да, но мне это помогает, поэтому я буду пить все равно. Да, то вот есть, и фиг это красивая, как бы и понятно, да, вот вылет самом... шарик и стало лучше. Да, на самом деле, мне кажется, им вообще фиолетово на то, как действует это лекарство, просто им кажется, что оно помогает при простуде. Все, у них вот за как это в голове. Сложилась такая цепочка, что выпил отсылок акцину, выздоровел, и все, им без разницы, из чего оно сделано. в принципе, да, здесь как бы имеет место, конкретно в этом случае, такой классический набор э, когнитивных искажений, которые приводят, да, к мысли, что ну я, я, я же пил в прошлый раз, мне помогало, там дальше буду пить. Вот, но, но я очень хотел на эту проблему взглянуть немного более широкой точки зрения. Я вот на сайте skeptic.com э, нашел такую статью. Которая называется Science Education is No Guarantee of Skepticism. То есть, ну, на, на, обучение науке не гарантирует скептицизм. Вот так и хочется сказать: привет, капитан, очевидность. Вот, значит, это эксперимент, который проводился в трех университетах США: Christian Brothers University, Kansas Wей University и Винсент Саллем Стейт Университет. И всего было 207 студентов, которые приняли участие в нем, как проходил, собственно, эксперимент. Им давали. Два вида опросников. Один из них как бы был направлен на то, чтобы узнать, насколько они хорошо владеют различными областями науки, там, в том числе физикой, биологией и прочими. И эти вопросы, соответственно, брались из тестовых бланков так называемого Praxis Series National Teachers Exam, то есть это некий экзамен, который проходят преподаватели у них. А также им давались опросники, в которых предлагалось оценить степень их веры в различные паранормальные явления. Вот. И, соответственно, цель этого эксперимента была посмотреть, что вот если мы обучаем людей науке, соответственно, у них хорошие научные знания, и при этом тогда они будут меньше верить в псевдонауку, тогда должна быть отрицательная корреляция между степенью знаний человека и тем, насколько он сильно верит в псевдонауку. И вот они хотели проверить, как бы, будет такая корреляция или нет. И, как показал вот этот эксперимент, корреляции они не обнаружили. То есть люди, которые хорошо разбирались в естественных науках, верили в псевдонауки точно так же, как люди, которые не разбирались в псевдонауках, но, во всяком случае, в среднем. И мне кажется, это достаточно интересный результат, который хорошо согласуется с моими наблюдениями. То есть то, что наличие хороших знаний в науке, оно вовсе не гарантирует там, скептичное отношение к другим явлениям жизни. И вот. Ну, по Блин, образование научное это набор знаний, а критическое мышление или скептицизм это все-таки, не знаю, это навык, это образ мыслей. Ты можешь быть, не знаю, дико эрудированным, например, как Вассерман, все будут думать, что ты очень умный, но при этом, как бы, у тебя не будет навыка, например, критически оценивать информацию. Просто ты когда идешь учиться в хороший вуз, скорее всего, тебе будут на блюдечки приносить более-менее достоверную информацию. И ты берешь, берешь, берешь, берешь и берешь. Потом тебе подсовывают про НЛО, и ты тоже по привычке, ты как бы, тебе сказал, там хороший человек, чему его не послушать. Вот, вот, кстати, в медицинском ВУЗе там как-то не особо учили критическому мышлению, надо сказать, и научному методу. Вот а у вас, в ваших вузах, как с этим ну, делом у меня, стояло? например, в принципе, я соглашусь, что большая часть знаний подавалась таком относительно догматичном, скажем так, варианте, то есть, ну вот, у нас есть там такая-то физика, то то тот, ну, надо сказать, там, конечно, был один положительный элемент, там все-таки были лабораторные работы эксперименты, и можно было какие-то вещи самим потрогать, причем я, кстати, хочу заметить, что вот я еще застал то время, когда у нас эксперименты были все такие, достаточно, ну, на старом оборудовании, там приходилось все собирать, настраивать, там сначала все не работало, потом ты там думал, короче, в итоге у тебя получалось, было круто. А вот где-то уже под э, курс так третий у нас начали появляться обновленные лабораторные, и там уже было всем по-другому. Там вы тестировали какой-то эффект? Вот есть белая коробка, в ней абсолютно непонятно, что внутри. У вас есть вход, у вас есть выход, и у вас есть стрелочка. Вот вы подаете то, что вам надо на вход, смотрите, стрелочка в правильное положение встала, записываете результат, все. У вас при этом не было процесса, когда вы там настраивали, разбирались с установкой, по сути как бы... Нет такого глубокого погружения в этот процесс. Ну, это так, лирическое вступление. А вот, в принципе, какой-то намек на там, критическое мышление, он появился уже у меня в аспирантуре на, собственно, курсе истории философии науки. Философия! Философия! Да, то есть там, собственно, разбирался, так скажем, относительно поздний философский период, то есть там подробно рассматривали, в частности, э позитивизмы, вот, э такие вещи. И, в принципе, вот там, да, там самое главное, что это все рассматривалось не просто как бы, они, они сами по себе, а еще их как бы в контексте там, того, как развивалась наука в это время. И, собственно, можно было, да, там прослеживать, что как, в принципе, научная методология развивается. И вот это, наверное, самое близкое скептицизму, что было вот в моем обучении. Ну, это, наверное, вот этот вот сам факт того, что научные знания, вернее, учеба но, естественно, научные специальности не гарантируют критического мышления. Возможно, это лишний раз доказывает, как нужна философия, потому что именно философия, в курсе философии должны рассказывать о как сказать, о познании, о том, как можно познавать мир, о критическом мышлении, о научном скептицизме. Это все-таки все философские понятия. И очень жаль, что у нас многие естественники... Не любят философию и. Ну, мягко говоря, не мягко любят. Говоря, Хотя я, конечно, понимаю, о чем это обусловлено, потому что тем, что во многих вузах, как я понимаю, ее преподают просто отвратительно. Ну и то есть на философии просто рассказывают историю, я так понимаю, развития научных, вернее, не научных, а философских знаний и все. И не уделяют внимания там, эпистемологии, логике, критическому мышлению вот именно нужным вещам особенно ученым, Ну нужно... вот, опять же, например, у нас достаточно, мне кажется, контрастно отличались, собственно, курс фил... истории и философии, который был непосредственно во время бакалавиата и магистратуры, от курса, который у нас, соответственно, читался в аспирантуре, потому что именно вот институтский курс, он такой, галопом по Европам, мы быстренько пробежимся, а что где было, и он больше как-то был похож именно вот на курс истории. В то время как вот курс, который был уже аспирантский, он читался... Ну вот там очень много внимания уделялось именно как бы самим проблемам, которые существовали. То есть там было очень много интерактива на семинарах. То есть, по сути, там аспирантов заставляли думать, можно сказать. И кроме того, вот один важный момент конкретно в моем вузе. Большинство преподавателей кафедры философии имели ученую степень и по философии, и по естественным наукам каким-то. И мне кажется, это тоже сказывалось то есть, на уровне подачи материала, потому что если читает там естественником просто кандидат философских наук, но ну, он возможно может просто не понимать специфику того, там, какая у него аудитория и как с ней правильно взаимодействовать, не знать допустим каких-то современных аспектов науки, которые можно было бы рассматривать через призму философии. Общем... Сказал как отрезал. Общество скептиков очень нужно как для пропаганды критического мышления. Философии. Да простит да. нас нет, за это память. Это не философия, пожалуйста. Не надо. Но критическое мышление ну это какая еще отрасль знаний? А, логика. А логика это как бы это философская. Ну, в смысле, если нет, это не математическая логика, это как бы философия часть. А... Эпистемология это тоже часть философии, антология часть философии. В принципе, научный метод это часть философии. Да. То есть, ну, нам никуда от этого не деться, это придумал философ, и сейчас, я так понимаю, вот в этой картине, не знаю, знаний, этой вот развитием там этих отраслей, что ли, не отраслей, а как то назвать. В общем, за эти понятия отвечает именно философия, а не что, что бы то ни было еще. Ну, может быть, не знаю. Ну, а, что, а ну, у это. тебя есть какие-то предположения, что это может быть, если не философия, логика? Ну, не математическая а, логика. Ну, это какая-то самостоятельная дисциплина, да, она выросла из философии, но как-то от нее обособился. Она все-таки вот дает вот... как-то вот практические результаты, там. Скажем... Ну, если знаешь, если убрать из философии все, что тебе не нравится, то да, окей. Также можно говорить, что биоинформатика это тоже что-то совсем другое, нежели биология или информатика, я не знаю, или Нет, биохимия. Ну, мне просто кажется, что как бы на самом деле это не очень важный момент, к чему это относится, потому что это просто. Мы это либо называем философией, либо мы это называем как-то иначе. Мне кажется, у многих людей просто вызывает, скажем так, некоторый ботхёрд тот факт, что в философии есть еще там другие направления, типа какой-нибудь там этика, эстетика и прочее, которые этика, не имеют кстати, уже отношения да. к их любимой науке. И они начинают там, как так там, да, да нет, научный метод, он не имеет никакого отношения к этой там ереси. Вот, ну, мне кажется, тоже есть вот такой. Ну, философию меня вызывает Бадхерт, потому что это было что-то совсем непонятное, что нам читали. На не, ну курсе. знаешь, у меня была в школе ужасная математичка, но математика в этом не виновата, и Лейбниц в этом не виноват, в том, что у меня была плохая математичка. Так же, как и не знаю. Гегель не виноват, потому что тебе плохо преподавали философию. Вот. Ну, в принципе, философию, ну да. То есть, мне кажется, ее интерес очень сильно зависит от качества преподавания, конечно. Но еще все-таки надо сказать, что как-то вот у нас философии изначально относились, допустим, многие как-то... Пренебрежительно, собственно... да? А? Пренебрежительно. Ну да, пренебрежительно еще даже до того, как ее нам читать начали. То есть, ну ну это... потому что куда же там, у нас тут физика, математика, и пришли какие-то слова блуды вообще. Ну, просто мне кажется, что да, у многих людей как бы сам по себе вот... Понятие о том, что вообще такое философия, она достаточно искаженная изначально, то есть и это именно представляет там ну, каких-то людей, которые там... О чем-то абстрактном и непонятном там да разговаривает. На кухне разговаривают. Абсолютно. Не имеющим отношения к реальности. Вот. Хотя, на самом деле, все же философия, ну, она как раз как бы. Она пытается, собственно, закрыть там все те ниши, которые не закрывают точную науку просто потому, что ее методы не позволяют это сделать. Как бы и вот. Нужно же как-то отвечать на некоторые вопросы, которые у людей возникают там в тех же областях этики то есть а, а как то есть научный метод там просто не работает я думаю найдутся люди которые будут готовы тебе панировать ну, но я, видимо, принципе, не здесь. Рад, я бы сразу с ними пообщался то есть я не против но пишите в комментариях да, как решить дилемму вагонетки с помощью точных наук нет ну там кто-нибудь посчитает там нибудь прибыли ну а надо, подожди, а если ты считаешь прибыль, надо еще доказать, что, что вот... прибыль — это что-то Что это что-то да, значимое, ну... ну вообще, да, что это нужно, что это играет какую-то роль вообще. То есть там вообще в любом случае, как мне кажется, все эти вопросы упираются в Нет, ценности, после... а ценности — это как бы относительная вещь, и наука никак не может пока, как я понимаю, задавать нам ценности. То есть принцип принципе... Ну просто, ну мне кажется, что в принципе наука, не... ну как это... У нее нет механизмов для того, чтобы задавать ценности. Ну, вдруг мы когда-нибудь откроем эти механизмы, когда-нибудь ну, в далеком светлом тогда будущем. Ну, эта философия очень сильно может поменяться. Ну, вот да, тогда, может, и можно будет говорить, что словоблудие уже не нужно, потому что у нас есть строгие научные методологии, которые позволяют нам отвечать на этические вопросы. Ну, здесь, кстати, еще важно отметить, что: то есть, ну, несмотря на то, что мы как-то вот относимся к философии в таком относительно, скажем так защищаем ее там, от посягательства науки, хотя там многие люди, близкие к науке, не любят философию, но при этом там в разных других областях, которые тоже как бы пренебрегают наукой, так делать нельзя во многом, потому что вот философия, она именно занимает ниши, которые научным методом просто не покрываются, и нельзя никак там их проверить с помощью науки. А вот большинство всяких псевдонаук, они как раз на том же самом поле, на котором наука, просто пытаются там с ней бодаться и предлагать там... Вполне себе проверяемые научным методом там вещи. Ну, в принципе, я так понимаю, на протяжении всей нашей истории, то есть когда у нас была только философия, она объясняла весь наш мир, а потом как бы из нее выросла наука, и наука постепенно отбирает области ну, да, нет. нашей жизни у философии, но, но пока она не может забрать все. Поэтому пока нам философия -то нужна. Ну, в принципе, да. Возможно, когда нибудь просто настанет момент, когда философия от философии отпачкуется абсолютно все и не останется. Останется пустой историей. история, просто история да. и все. Ее все равно будут преподавать в вузах, и студенты будут ее ненавидеть. Ну, в принципе, подводя итог данной дискуссии, ну, нужно понимать, что хорошее образование вовсе не гарантирует критическое мышление. И что, наверное, во-первых людям, которые готовят какие-то образовательные программы, стоило бы подумать о том, чтобы внести там основу критического мышления, в основу рационализма в там программу хотя бы в вузовские. На самом деле, насколько мне а... известно, на Западе это уже где-то есть и начинает ну вот, развиваться эта тема. Собственно говоря, вот на статье с сайта Skeptic.com у них даже приводилось, что они подготовили специальный, специальный буклет типа для преподавателей о том, как преподавать критическое мышление, как бы что его сейчас пытаются продвигать, вот. Ну и кроме того, то есть не стоит удивляться тому, что люди там даже с научными степенями могут нести ересь в каких-то областях. Даже вот. в своих областях. А? Даже в своих областях. Да, даже иногда в своих. Кстати говоря, мне вот подумалось, что очень интересно было бы еще провести эксперимент, где бы вот у людей, которые имеют какую-то специализацию проверяли бы корреляцию вот уровней, скажем так, их знаний в этой специализации и тех псевдонаук, которые как-то касаются ее. Если и там не будет корреляции, это будет очень интересно. Нет, но, скорее всего, я сразу же подозреваю, что как бы, корреляция именно вот в таком узкой выборке будет, просто когда мы рассматриваем большое количество псевдонаук и большое количество научного знания, вот эта небольшая корреляция, которая есть, она там просто размазывается в статистике, ее не видно. Если вы думали, что в этом подкасте мы обойдем некромантию, вы ошиблись. Сейчас мы будем снова говорить о покойниках. Ну да, я тут хотел бы лучше за зачитать одну просто трэшовую новость, которая прошла по многим СМИ. А Сенсационной новостью стало заявление главы буддийской сангхи России Дамбы Аюшеева о перемещающемся нетленном теле Хамба, Ламы и Тагелова. Поводом для сенсации стала запись на страничке в социальной сети Facebook. Хамба-лама Итагелов у себя во дворце перемещается. Этот момент проявился на кадре видеонаблюдения в 20.05 минут вечера 9 октября 2016 года. Mm. Как говорится в сообщении. Но тут, наверное, надо пояснить, кто такой Итагелов и почему столько... Шума от того, что кто-то ходит, да? Да, на самом деле Тегелов был такой э, исторический деятель. Полностью его звали Хамбалама лама XII Даши-Даржой Тегелов, э, глава э, э, буддистов в Восточной Сибири в начале XX века. Он умер 15 июня 1927 года в возрасте 75 лет. Причем его смерть такая... Окружена тоже некой флером тайны. Он сказал: что вот приходит мое время, сел в позу лотоса, отдал последнее распоряжение, в том числе, чтобы его тело подняли через 75 лет посмотрели, что с ним случится. После этого велел ученикам читать поминальную молитву. Те испугались не решились. Вот там он начал говорить сам, те постепенно подключились, и он так вот лотоса умер его поместили тело а, в кедровый ящик и закопали а, в общем тело извлекалось в 1955 году и было обнаружено что оно не, не показывает признаков разложения то также было в повторным извлечение в 1973 тоже его переодели в новые одежды и засыпали солью вот, и наконец, 11 сентября 2002 года тело было извлечено, опять-таки без особых признаков разложения, при этом присутствуют судмеды-эксперты, и тело перемещено в Иволгинский Датсан, где находится по пору. А соль это разве не консервант? А консервант, но утверждалось, что она, что она несколько нанесла вред, потому что высушила кожу. А пользы никакой, да? Просто, а зачем они тогда насыпали соль, если от ну, никакой? не знаю, Это на да. всякий случай, наверное. А вообще там вот в этом ящике, помимо соли, находились еще всякие ароматические травы. Вот. И, а физраствора э... там еще не было? Чего? А физраствора там в придачу еще не было? Ну, вот в 2004 году его осматривал Виктор Звягин, за отделением идентификации личности Российского центра судмедэкспертизы. Говорит, что... А физраствора там не было. Там были следы соли, а состояние кожи было настолько хорошим, и суставы тоже были подвижны. Вообще было впечатление, что человек умер пару дней назад. Хотя на самом деле, если посмотреть на фотографию, это далеко не так. Не хотелось бы себе такую кожу, да? Да. да. Вот, но ну, это не мумия, но что-то такое весьма вот, высохшее. Причем вот первое, на что я обратил внимание, хотел спросить, а что у него с лицом? Какое-то все такое Топушее, непонятно. То есть явно не то, что бывает у живого человека. Вот. Но тоже время нет никаких признаков бойзамирования утверждается, никаких ни разрезов, ни а, проколов. И тот же Звягин говорил, что это какое-то состояние неизвестное науке. То есть раньше он такого Ученые не встречал. Ученые развели руками. Да, да. да. И... И уехали в свою Британию. Да, в 2004 году взяли образцы кожи, ногтей весом 2 миллиграмма. Вот. И инфракрасная спектрофотометрия показала, что белковые франц... фракции имеют прижизненные характеристики. Что это значит, я не понимаю, <laughs> честно говоря. Белковые фракции? Ну, типа да. у него, я не знаю... Живые мышцы, наверное, То есть у него сказать. есть процессы метаболизма вот до сих пор какие-то такие? А может, это, я не знаю, вот, червяки э... в его теле живут какие-нибудь? Да. Это они взяли их кожу? Они вроде бы сравнивали с образцами, полученными от своих коллег живых. вот, Но вообще, по-хорошему, я думаю, надо было бы это повторить, такой странный анализ. На самом деле, просто он питался бургерами из Макдональдса. Да, кстати. И... Поэтому он не разлагается. Вот. Еще в 25-м году, да, или да. каком-то он умер. На нем уже начали проводить эксперименты будущие создатели этой Да, я слышала где-то страшилку про то, что современные люди тоже не разлагаются, потому что мы питаемся консервированной пищей, вот у нас просто тело консервируется при жизни, поэтому... Ну это он же умер в 27-м, тогда вроде такого не было за силе консервантов. Ну, он же Соль была доступ, уже прекрасна. Он же имел Солью доступ к каким-то тайным а -а -а. Только вот, с января 2005 года любые медико-биологические исследования запрещены. Хитро. Вот. Хитро, ну, ничего ну, да, не скажешь. Ну как да, бы соответствующий Лама из издал указ, что да, пока его исследовать больше нельзя. Какой-то неправильный Лама, потому что же Далай-Лама говорит о том, что современный что если наука что-то говорит, а буддизм этому противоречит, то буддизм должен уступить науке. То есть я понимаю, что вот современный Далай Лама он за науку целиком и полностью, и получается это наш это бунтарь какой-то, который мешает науке исследовать то, что наука не может изучить. Потому что это очень странно, например, зачем они прячут вот такое от ученых? Ведь если бы они отдали ну, или, вернее, не отдали, а дали возможность исследовать этого человека настоящим ученым. Ученые бы со всего мира подтвердили, что ну, на самом деле этот труп должен был разложиться, а он не разлагается, что это какое-то чудо. Это же было бы круто. Это бы, вот, это бы значило, что буддизм это true, и что на самом деле все, что они рассказывают, это самая настоящая правда. Они бы посрамили всех скептиков, посрамили бы современную науку, расширили бы там границы нашего не знаю, знания. Вот зачем они это прячут? А вдруг, вдруг на самом деле вот ученые исследуют и скажут, а, ну это такой вот случай необычный, там много жировозка образовалось, поэтому он не разлагается, и, и все. и десакравизация. Да, ну понимаешь, это значит, если они вот этого боятся, то значит они сами не верят в то, что вот этот вот Итегелов на самом деле благодаря своей какой-то особой святости не разложился. То есть они сами не верят в то, что говорят, получается. То есть это просто жулики. Не те, кто искренне заблуждается, а жулики. А, ну вот, как бы возвращаясь к тому, с чего началась эта история, а, было заявлено, а, что на видео, а, на, на видео вид, видно, как эта мумия перемещается. Вот, Но каким-то странным образом... Все фотографии, кроме единственной выложенной на Facebook, исчезли. Оказалось, что они не подлежат восстановлению жесткого диска, на который были записаны. И единственная фотография, вот мы видели в интернете, которая есть, там на самом деле откуда-то сверху, видимо, камерой наблюдения снят просто мужик э, в камуфляже, в берцах и с двумя пластиковыми пакетами в руках. А как ты там умудрился берцы разглядеть вообще? Но там что-то черное у него было на ногах. Вот Там просто такая размытая фотография, что я бы сказал, по ней вообще толком ничего не понятно. вот. Ну, я видела мужика в камуфляже с пакетами. Ну, точнее, на самом деле, возможно, там было совсем что-то другое, но вот впечатление первое, что это именно оно. Просто у меня впечатление первое, что это просто была какая-то груда, валявшаяся на полу, если честно. Ну, как-то никакого уж не на не понять, что это был Лама на самом деле. Вот. Ну, вот можешь э, пос посмотреть там на ногах. А, действительно, вот я теперь пригляделась и похоже на берцы, да, до этого есть. Да, сейчас не у нас это общего скептиков своих эксперт уверует, на меня скажет. В, уверует в Долой Ну, Нет, в принципе, в да, сейчас. Да, то есть, очень четко видно, на самом деле, после этого видео, которое я смотрел, оно, видимо, было какого-то совсем хренового качества. Здесь вот очень четко видно, да, человек в камуфляже с берцами. Ну, как это можно принять за святого, то есть. Я, посмотрев на эту картинку, вообще сказал, что это московская квартира, я не знаю, и чувак пошел мусор выкидывать. Ну, описывалось это как, что это происходило в помещении закрытом, где находилось тело Итагелова. И вот там, после того, как рабочий день посещения верующих закончен, и закрывают на три замка. Вот, и там вдруг, вот, утром обнаружили на камере вот такую видеозапись. Причем человек, обнаруживший, говорит, что там он вначале. Подумал, что это какое-то свечение и видимо там вот энергетика такая была что она вот неравномерно светилась и создала впечатление камуфляжного костюма на самом деле просто охранник и... за пивом ходил ночью и все ну вот да вот что более вероятно что туда там прошел какой-то охранник который ходил за пивом. Или то, что э, Итагелов встал, одел берцы, одел вот эту... Надел. надел. Что Итагелов встал, надел берцы, надел вот эту пятнистую форму, там про прошел туда-сюда с пакетами. И сел обратно. Да. Выпил пивка и пошел дальше за гробный мир. Вот, кстати, судя по фотографиям, другим у него на ногах, по-моему, ничего нету. Ну просто в принципе мне кажется, что делать какие-то суждения по таким странным доказательствам, как одна фотография, из... это очень распространенное явление в нашем мире. Сколько ети видели люди по таким ну, фотографиям? Мне просто вспоминается эта потрясающая картинка, типа график встречественного там до, до, сначала там много до изобретения фотоаппарата почти нету изобретения фотошопа и короче их все больше и больше. Ну, здесь, как бы, вряд ли фотошоп, но ну, это просто как бы кадр, ну там какой-то мужик с пакетами, ну ок. Ну вот меня все время вот не оставляет ощущение, что а, вот этот теперешний хамба лама просто так вот толсто потроил посту свою. Ну то есть это он сам официально заявил, что это был Ипигелов. Ну да, это как бы не сомневается. Это официальное заявление, а не да, новость, какая-то да. желтая. А можно, кстати, еще вопрос? Я же так понимаю, что он все-таки как-то, ну, в смысле, он не просто открытый лежит в этом помещении, он же там во что-то условно замурован. Под стеклом, типа. Если бы он оттуда вышел куда-то, то, ну, во-первых, он должен был бы, наверное, куда-то деться, а во-вторых, должны были быть следы того, что он оттуда как-то вылезал. Ну, не знаю, в следующий раз, там, ну закрепить какой-нибудь там волосок, который порвется, если что-то откроется. Ты думаешь, что человек, который 75 лет провел состояние анабиоза и после своей смерти может встать, сходить за пивом? Ты думаешь, он не сможет вот учесть этот волосок и сделать так, чтобы никто не догадался? Не, ну это уже начинает походить на какую-то нефальсифицируемую теорию. Ну, как -то. Естественно, конечно, да. И там показательные комментарии. Нет, ну кстати, я должен заметить одну вещь: что все, все же это самое: подвесить этот волосок, как бы когда тебе нужно закрыть крышку изнутри это очень нетривиально. Ну, ты же понимаешь, что он должен обладать как... какими-то сверхъестественными силами то есть он не... То есть он может вообще просто сквозь крышку встать. Ну, какой-нибудь там телекинез вот это вот все, значит, а. он просто силой мысли отодвигает. Да. А взглядом, короче, сжигает записи с камеры на жестком диске прямо. И заставляет охранника сходить за пивом, да, чтобы да. заскрыть а на следы. самом деле единственный кадр, который остался, это просто охранник сфотографировал на фотоаппарат, да, там, изображение на мониторе просто, и поэтому оно уцелело. Даже великий дух не смог предусмотреть такого поворота событий. Нет, да почему? А великий дух-то смог предусмотреть, потому что мы же вот сейчас сидим и говорим втроем, что там на самом деле... В камуфляже человека, не тыгелов. То есть все нормально, все подстроено. То есть а он так. ходил, конечно, и самые приближенные, самые святые люди это поняли. А вот такие простые смертные, как мы, мы этого понять не можем. Мы не можем понять того великого замысла или того, что произошло. А, а, а уже выяснили, из какого ларька были пакеты? Пятерочки принесли. Пятерочки. Вот. А так, так как это самый какой-нибудь производитель пива, мне кажется, мог бы очень сильно обогатиться, сказав, что вот нашу марку пьют даже святые. Да, такая реклама. Невозможно устоять и там вот это делай-то кругом такие пустые бутылки валяются в шкафчике. Да. Вот, но ну, меня... Я тут еще еще одна несмешная шутка. Просто говорят же, что пиво и пивные дрожжи очень полезны для кожи. А Сергей как раз говорил, что у Итагелова кожа очень хорошая. Так вот, может, секрет оказывается в местном пиве, с да, которым просто он ходит периодически. Все, все, все это время каждый день гонял за пивом, Да, просто один раз случайно спалили. Досада. Так, я уже забыл, что хотел добавить. А, просто тут показатель нас Реакция СМИ, то есть вот ученые, которые видели его труп, пишут, что просто хорошее состояние кожи, там суставы гнутся. А в СМИ написали, что вот ученые доказали, он может хоть сейчас встать и пойти. Вот, и, и комментарии, типа, ну, ученые же доказали, он живой, просто у него сердце бьется в сто раз медленнее, чем у обычного человека. Не сто раз в минуту, а один раз в неделю. Это не в сто раз медленнее, это там сильно медленнее, чем у человека. Ну, наверное, в 10 тысяч раз. Да. Вот я просто показательно, что я говорю, что и с арифметикой у них тоже не очень. А они очень. про мозги что-нибудь говорили. Ну, про его мозги. Все-таки не по сердцу же смотрят, жив человек или нет. Я ничего не знаю. Никаких вот. Я не встречалась упоминания о том, что делали там, например, КТ или рентген. Вот только, только один раз взяли пробы ногтей, волос и кожи весом 2 миллиграмма. Немножко продолжая вот эту тему микрофильскую, но все-таки приближаясь чуть-чуть к науке, хочу рассказать про новость, которая прошла в этом году, в июне месяце. Микробиолог Питер Нобл из Вашингтонского университета установил, что есть ряд генов, причем их десятки, которые работают после смерти организма. В принципе, раньше было известно судебным медикам, что отдельные гены продолжают транскрибироваться после наступления смерти. Вот конкрет... а что такое смерть организма? Ну, я так понимаю, у нас же неравномерно все заканчивает функционировать. Ну, он... прекращение дыхания, кровообращения, мозговой деятельности. То есть прям, ну вот, когда все, все, все, все, совсем перестало работать. Ну, ну да, то есть, э, в принципе, вот я расскажу про эксперимент этой группы. Не, ну просто можно еще продолжить. То есть я так понимаю, если речь идет прямо о человеке, то смерть концентрирует по смерти мозга, так ведь? Да. Вот, а вот в этом случае, ну, тоже именно, ну, я, мозг или как? Э, Я немножко расскажу про их методику, и если останутся вопрос, я постараюсь okay. на них ответить. А, в общем, они первоначально исследовали разные способы оценки интенсивности экспрессии разных генов и калибровки этого процесса. И они решили посмотреть, как, что происходит с экспрессией а, примерно тысячи генов у мышей и у рыбок аквариумных. Они там их умиршляли и на протяжении двух или четырех суток смотрели. Так вот, экспрессия некоторых генов э, нарастала в течение первых суток, потом снижалась. То есть это, это было неожиданное такое обнаружение. Причем оказалось, что начинают работать некоторые гены, которые в норме функционируют только у эмбриона. Вот это не значит, что организм превращается в зомби. Вероятно, что в норме просто транскрипция данных участков ДНК подавлена за счет других генов. После смерти вот эти другие гены перестают работать, их продукты, и начинается экспрессия этих, как возможное объяснение. А какую-то полезную нагрузку, скажем так, эти гены вообще несут в организме? То есть, может, они там... Там не, там не перечислялись конкретные гены. Он говорил, что некоторые из них экспрессируются в раковых клетках. Поэтому, возможно их ответственность за часть случаев злокачественных опухолей после трансплантации. И вот второе применение для вот этого от открытия. Можно, точнее, установить время наступления смерти, а это важно в судебной медицине. Mm -hmm. Ну что, перейдем к более жизнеутверждающим темам. Да. неожиданной новостью из мира медицины нас обрадует Катя. Ну да, она будет неожиданной, если вы не следите за научными пабликами. А новость звучит так. «Скандал, интриги, расследования, Обнаружено место связывания орбидола с вирусом гриппа». А а о чем а вы думаете так? в первую очередь? Вот о чем, когда читаете ну, этот заголовок? В первую очередь я думаю о том, что, ну, вроде как, орбидол — это такое потрясающее средство, которое, пихалось во всякие там списки жизненно необходимых препаратов, при этом не имея на тот, во всяком случае, момент никакой доказательной базы, то, что это средство вообще работает, от чего-то помогает. Вот, поэтому я как бы отношусь к этой новости с большим подозрением. Но мне было бы было интересно очень услышать подробности. Ну вот смотри. А, это... Да, подождите, да, я, я тоже хочу сказать, что у меня какая картина возникает, что в пробирке где-то плавает вирус, там добавили некое вещество, оно связалось с ним. Так хочется спросить и, и, и а как это в живом организме все, каким последствиям приведет? Мы, по очереди, вот смотри, это журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, это то есть, это США. Это не российский какой-то. Ну, он журнал. Не российс... Да, это же один из самых пафосных журналов, насколько я понимаю. Ну, не как бы. Вот. А эту статью еще не отозвали? Пока еще не отозвали, но суть в чем? Вот это вот вещество у Миссии Навир, а его не патентованное название. Я... я долго готовилась к тому, чтобы его выговорить. надеюсь, у меня получится: метил, фенил, тиаметил, димитил, аминометил, гидроксибраминдол, карбоновые кислоты этиловый эфир. Вот. Так вот, разработан он был в СССР, как мы знаем, и у нас он применяется как иммуномодулятор, а теперь как противовирусное средство. Вот, Все мы считаем, что это шарлатанство, насколько я понимаю, доказательств у него, как мы думаем, нет. Вот. И тут вдруг такая новость, у людей паника, как я понимаю, у многих первая мысль о том, что «да ладно, да неужели эта херня работает?». Вот. Так на самом деле, что сделали ученые? Ученые смогли выяснить, как этот умифеновир связывается с вирусом. И больше ничего. Зачем это нужно? Это может помочь понять, как небольшие молекулы связываются с этими вирусами, и тем самым они могут ингибировать слияние вируса гриппа с клетками организма. То есть впоследствии, возможно, это может пригодиться при разработке каких-то противовирусных препаратов, Широкого спектра действия, если мы поймем, как блокировать ну, внедрение вируса в наш организм. Но это абсолютно, естественно, ничего не говорит о том, как этот умифиновир в нашем организме действует. То есть они это делали фактически в пробирках. И это никак не влияет на доказательную базу орбидола. То есть, и сейчас по-прежнему я на всякий случай погуглила заново. С доказательной базой у орбидола все плохо. По-прежнему есть несколько, как пишут некоторые наши как это, популяризаторы проплаченных исследований, которые зачем-то называют рандомизированными и контролируемыми, ну, тех, кто их проводит, где несколько, ну, маленькие выборки, плохо прописанные протоколы экспериментов. И вот в таких вот экспериментах якобы показано... То, что орбидол работает То есть хорошей доказательной базы по-прежнему нет Так что радоваться тем, кто любит орбидол рано Ну да, я здесь хочу напомнить, что все же Главным критерием оценки того, работает или не работает Некий медицинский препарат является не то Есть какие-то предпосылки, скажем так, химические К его воздействию, а то Наблюдается ли отличие при лечении по сравнению с placebo-группой При грамотно построенном двойном слепом эксперименте Естественно, подобных вот исследований именно орбидола все еще нет. На самом деле, насколько я понимаю, такая парадоксальная ситуация, как я понимаю, на Западе, наоборот, сначала находит какое-то вещество, затем его уследуют, понимает, вот, например, как сейчас с орбидолом, как это вещество связывается, например, с каким-то агентом инфекционным или ну, с вирусом. вот. И только после этого они начинают думать, а не применить ли это на людях? И начинаются длинные многоэтапные исследования, когда они там, не знаю, от клеточных культур к мышам и к людям переходят, и только потом они уже выпускают на рынок. А у нас наоборот. Сначала выпустили на рынок, сколько уже несколько десятилетий люди употребляют этот орбидол. И только сейчас его начали исследовать. И только сейчас начали разбираться с тем, как вообще на самом деле оно работает и может ли оно вообще работать. Да, еще это будет весело, если у него найдут побочные действия в одном из таких исследований. На самом деле на конференции ко мне подходила девушка и спрашивала, что вот я в своем докладе много говорила про Арбидол, что вот это ерунда. Она меня спрашивала, нет ли никаких данных, потому что он наоборот вредит, потому что она мне говорила, что ей вот плохо от него, начинает его принимать, ей становится еще хуже. Я такой. Ну... Как я понимаю, из-за того, что ну, нету нормально поставленных исследований, то, в принципе, и о побочных эффектах трудно ну, говорить. Пока, естественно, да. На самом деле, надо почитать инструкцию к препарату, там наверняка какие-то побочные эффекты должны быть зарегистрированы. Ну, учитывая, как проведены все исследования по этому препарату, я думаю, там побочные действия как бы... На них можно внимания не обращать, не знаю. А Давай откроем просто вот из любопытства. На, на В РЛСе посмотреть, например. Вот смотрите, тут есть противопоказания. Повышенная чувствительность к умисиновиру или любому компоненту препарата. Естественно, первый семестр, фу, триместр беременности. И детский возраст до трех лет или до 6 лет там, дозировка. Но это, по -моему, Побочные чуть... действия, редко аллергические реакции. Так что они даже не удосужились их придумать. То есть получается, что это просто такие стандартные формировки, которые, по-моему, пишутся практически у всех лекарств, повышенная как вот бы, чувствительность. От, вот на самом деле, как мне кажется, отсутствие побочных действий — это очень большой показатель того, что лекарство, скорее всего, не работает, потому что у всех сильных лекарств очень большие списки обычно побочных действий, потому что это какой если какое-то химическое вещество взаимодействует с нашим организмом, то ну, наверняка да. там будет что-то не так. И ну. я, я, я вот помню, у меня сосед в общежитии принимал Какое-то лекарство, которое в побочных эффектах был написан «Летальный исход». Случайно, так такое что? Вот, просто здесь как бы фразы, они очень общие, то есть там непереносимость действующие вещества, возможные аллергии, там, ну, беременность первого триместра, ну, типа там, время, когда нужно там самый большой опаской смотреть на то, что ты ешь. Поэтому... Мне вот кажется, что Арбидон достаточно давно на рынке, его, наверное, выпустили еще при... Советский, Советский Союз, Союз по-моему, с да, 70-х годов он существует. Ну, вроде бы тогда, по крайней мере, в СССР не было так отработанной системы клинических испытаний. Или они просто вот поторопились, проверили, там, что вроде бы не токсично, а с вирусом связывается, окей, запускаем в производство. Ну, я, не, я на самом деле, насколько мне известно, в Советском Союзе было очень плохо с клиническими испытаниями. У нас в советских пор много есть лекарств, типа актевигина, орбидола, которые у нас есть, больше нигде нет. И там, не знаю, очень много лекарств и методик в психиатрии и наркологии, которые, например, у нас придумали в Советском Союзе, а на Западе они запрещены как очень вредные. Там что лекарства, что методики. То есть я очень сильно сомневаюсь, что в Советском Союзе была хорошая система проведения экспериментов. Ну, учитывая того, что многие лекарства, которые пришли из Советского Союза во всем мире, до сих пор не признаны, и как бы нет никаких показаний, чтобы их остальной мир признал. Я не думаю, что, не знаю, как Байер, ну, вторая корпорация зла после Монсанта, отказалась бы от какого-то суперлекарства типа Арбидола, чтобы запустить свой, если бы он реально работал. Ну, зачем будут западные компании отказываться от производства лекарства, которое реально работает и которое может приносить миллиарды? Ну да. Тем более, что это лекарство позиционируется как лекарство такой частой болезни, как простуда гриппа. Вот, кстати, на самом деле это не частая болезнь, потому что, опять же, вот этот умифеновир, он позиционируется как средство, которое должно работать с вирусом гриппа. По статистике, где-то видела в России, ну то есть вот в среднем, когда люди простужаются, там грипп бывает очень редко, то есть где-то в 20% случаев. Обычно это какие-то другие Бактериальные вирусные инфекции – это не грипп. Грипп – это достаточно специфическая вещь. То есть даже, те… И даже если бы орбидол работал, он бы людям, как правило, не помогал, потому что у них нет гриппа. Это как, я не знаю, то же самое, как с антибиотиками. Если у тебя вирусная инфекция, антибиотики не помогут. Если у тебя нет гриппа, орбидол тебе не поможет, даже если он работает против гриппа. Просто вот то, что мы называем простудой, это далеко не всегда грипп. Просто так мысли вслух что как бы это достаточно старый препарат в общем многие растут от оттуда еще из совка вот ну, как как-то его нет не торопятся хорошо исследовать надежно а в этом заинтересован чтобы его исследовать как бы он хорошо продается приносит прибыль то есть вот поэтому то мне кажется что он скорее всего не работает ну, опять же, возвращаясь к западным компаниям, что они бы не отказались от работающего лекарства так запросто и начали бы его исследовать. Но раз он не заинтересовал никого на Западе, то, скорее всего, его эффект, мягко говоря, преувеличен. То может быть, кто-то исследовал на небольших выборках, но поскольку там никаких результатов хороших не было, все эти данные просто убрали в архив. Да. И никто не знает о том, что уже, что уже доказано, что он не работает. Не, ну, мне кажется, все-таки с гомеопатией же уже можно говорить о том, что ее эффектив... оно доказано неэффективно, что есть ну, большой пул тут, исследований. Тут просто да, но по гомеопатии там даже взять, как я помню, австралийское, по-моему, правительство, да. которое финансировало исследования. То есть это, я понимаю, были достаточно масштабные выборки. Но по... оно, оно финансировало не исследование, а метаобзор. Они собрали а. все, что есть. Как ну бы. да, ну то есть я к тому, что, грубо говоря, там у орбидола, там есть, как я понимаю, два каких-то сомнительных исследования. Ну, чуть побольше, там, на самом ну, деле, ну, ну да. Условно там ну, десяток, да, допустим. А геопатия это скорее там сотни тысяч исследований. Ну в принципе, вот. да. Просто по гемеопатии я там уже, так как мне раз натыкался на такое мнение, что, возможно, пора как бы заканчивать, тратить свое время и деньги на исследование гомеопатии То есть все, ребят. Да. Вопрос уже закрыт. Вот, давайте, как бы там, двигать науку дальше, а не стоять на одном месте и там барана отворот отводить. Ну, кстати, тут недавно прошла новость. По-моему, по американская ассоциация там производителей, не помню, сейчас назвать, а, как она обязала вся компания писать, там, кто производит гомеопатические средства, что там их эффективность не доказана на упаковках. Да, и это самое. И рисовать там печень утки, которой нету, да, на упаковке, как ну, Мне кажется, многие люди, которые употребляют гомеопатию, как мы уже обсуждали, они прекрасно знают, что нет клинических исследований. Они понимают, что там нет действующего вещества, но им-то помогает. То есть, ну, я на самом деле склонен с тобой не согласиться, потому что по моему опыту, во всяком случае, я, конечно, понимаю, что это абсолютно нерепрезентативная статистика. Как то Вот. Но просто из того, что я как бы видел, люди вообще не задумываются о том, что что-то, что они купили в аптеке, может там быть непроверенным условно. То есть они там, им выписывают врач, они приходят, покупают, им кажется, что работают. То есть у них даже мысли не возникает, посмотреть, было ли это исследовано. Ну да, то есть я согласен, я поддерживаю решение это, писать такие вещи на упаковках гомеопатии. Ну еще, мне кажется, если уж такое писать, то надо рассказывать людям, что такое хорошее исследование. Потому что, например, знаете, есть рекламы, в основном-то всякая косметика, там, типа... О, да, типа на Эффективность крема, лучше. да, да. протестирована в клинических условиях. А на самом деле там было четыре тетеньки, которые сказали, да, неплохой крем, и они уже говорят, что клиническая эффективность есть. Ну, ну да. То есть надо еще давать, я не знаю. Не, ну тут, мне кажется, просто должно быть какое-то... Просвещение. Ну, во-первых, просвещение, а во-вторых, просто там... То есть клинические исследования должны там, э, им должен соответствовать некий обязательный минимум, то есть чтобы там исследование на четырех тесеньках не могло пройти официально как клиническое исследование. Ну, смотри, есть какие-то либо очень редкие болезни, либо вот, допустим, в онкологии, как я говорил, какой-то новый препарат. Нет, ну это исключительный случаи. Да, то есть вот предварительные исследования, они могут иметь очень маленькую выборку. Нет, и, ну то, что называется pilot стадис да, это в принципе там. Вот, допустим, я некоторое время назад пытался в победе найти публикации на тему вейпинга. Вот, и как раз там практически все исследования, это были там исследования на выборках 10-15 человек. Потому что тема новая, и пытаются как бы найти вообще области, а в, как в каких областях что-то искать. Я так понимаю, что тут проблема не в том, что мало людей. В исследовании участвуют, то есть это вот, как вы говорите, это вполне себе возможно. Просто когда участвуют мало людей, это, знаете, такие, они ищут направление для исследования, условно говоря, ищут какие-то там гипотезы, которые ну, можно да. будет дальше исследовать. Они делают выводы, как это делают рекл... ну, скажем, рекламодатели, то дозу, ту дозу, которую они будут дальше исследовать. Ну, да, потому там, что, скажем, Например, максимум эффекта да. при минимуме побочных действий. Ну, просто вот в этих исследованиях, которые я там смотрел по вейпингу, там в основном выводы у них были, что вот там наблюдаются какие-то интересные особенности, нужно как бы провести исследование для того, чтобы понять, там, что на самом деле происходит. То есть там не было именно прям выводов, что вот там мы исследовали 10 человек, и там однозначно там, я не знаю, у вас легкие взорвутся. Я очень утрирую, ну там. вот, То есть они просто говорят, что вот мы нашли там такое-то направление, оно вроде интересное, давайте продолжать его исследовать. А делать как бы подобные то есть, выводы, что вот мы доказали, там, померив там, 4 человека, но ну, это несерьезно. Я как бы просто не могу не упомянуть о а приятной такой новости. Те гомеопаты проиграли иск журнала Вокруг света. Просто по, полностью по всем пунктам он был отклонен, что не может не радовать. Это удивительно, мне это не радостно. Мне скорее «Ого!» не знаю. Нет, там, мне на самом деле победил. просто как бы удивительно, как вообще кто-то мог рассматривать, что они могут тут суд выиграть. Вот. Ну, в нашей стране в нашей я бы ни стране, за что да. не поручился. Ну, в принципе, конечно, да. Ну, оскорбили, почему нет? Там, знаешь, мне кажется, есть много всяких скользких законов, по которым можно в любой стране победить. Ну, там, за какое-нибудь оскорбление или еще что-то там. Знаешь, оскорбление чувств, вот это вот. Да, гомеопаты внезапно станут верующими. Но они же верующие, кажется... у них нет доказательств, поэтому они верующие, понимаешь, в каком-то а, смысле. У них своя религия просто. Своя вера. Да, они, они они, у них это уже. самое. У них свят святая память воды. Не, <свят> не обязательно быть святой, религии разные бывают, и верования тем более. Там же, насколько я понимаю, в этом законе нет не прописаны же конкретные религии, конкретные верования, которые нужно защищать. Нужно любые защищать. На этой прекрасной ноте мы заканчиваем очередной выпуск подкаста Голуб Галилея и прощаемся с вами. До новых встреч. А, спасибо, что провели это время с нами. Всем пока.